Это общероссийские новости. А что случилось в «Электростале» расскажем в ближайшие полчаса. В субботу в России отмечался День физкультурника. В честь праздника для электростальцев подготовили разнообразную программу. Всевозможные соревнования, игры и показательные выступления. Поучаствовать лично или поболеть за родных и друзей мог каждый желающий. На спортивном празднике побывала Екатерина Малышева. Для юных участников спортивно-физкультурного праздника подготовили квест по мотивам популярного телешоу Форт Боярд. Ребята разделились на команды, получили маршрутную карту и отправились навстречу с сложным испытанием, приключением и невероятным эмоциям. Выполняя задания на сообразительность и выносливость, игроки зарабатывали подсказки и ключи, чтобы в итоге заполучить сокровища форта.